На уроке химии. Дети, какой химический элемент вам нравится больше всего? Кислород. Благодаря ему дышит все живое на Земле. Молодец, Сережа. А мне золото. Оно такое красивое и благородное. Тоже неплохо, Машенька. А тебе, Вовочка, какой элемент нравится? Уран. Его все обогащают. <звы> Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей? Контролирую тебя! Не перегибаешь ли ты палку? Вовочка, допустим, у тебя в одном кармане брюк 15 тысяч рублей, а в другом 25 тысяч рублей. Это значит? Это значит нам не чужие штаны, Марья Ивановна. Вовочка смотрит советские мультики. Мамочка, это про кого? Про серую шейку. Про кого? Про уточку, которая сломала крылышко. Кому сломала? «Вовочка, расскажи, что ты слышал о панамском и суэцком каналах?» «Ничего, Марья Ивановна, наш телевизор такие каналы не ловит!»